Привет всем! Сегодня будем выращивать с самого начала цыплят породы Мастер Грей. Сегодня мы приобрели себе суточных цыплят порода Мастер Грей. Вот я им развела первый день. Нужно развести водичку сладкую на литр воды. Берется одна столовая ложка. Это для того, чтобы им стресс сделать, запустить желудок. Потом нужно антибиотик давать, тоник и витамины. Это я вам потом расскажу подробно. Сейчас я вам расскажу, э -э, как они будут здесь жить. Вот такое помещение. Мы засыпали все опилками. Поилочка. Налила я водички сладкой Вот они с удовольствием эту водичку пьют Не все, только я поставила Вот только начинать. Для того, чтобы они начали пить Я подошла и пальцем вот так чуть-чуть показала им И не все подошли Один сначала подошел, потом второй И подошло все поколение питомцев Здесь у меня 30 цыплят я повесила красную лампу, вот они, некоторые греются, которые напились водички, и спят под этой лампой. Здесь кормушечку такую, они еще ни разу не ели, не подходили. Вот первый спленочек, аж мне интересно, не получилось у него цепленочек. Для начала они должны хорошо напиться водички. Это порода кросс мастер грей, в прошлом году мы брали этих цыплят, они между собой не разводятся, их нужно выводить искусственно, скрещивать породу петухов с определенной породой курочек. И после скрещивания получается эта порода. Куры будут мясо породы, крупные, до четырех килограмм у нас была курочка в прошлом году, а петушки еще крупнее. Несутся. Они начинают нестить четыре с половиной месяца. Проверено. В прошлом году у меня начали четыре с половиной месяца нести Посмотрим, как эти будут себя вести. Вот какие они красавцы. Колосатики. Это сегодня был завоз этих курочек. Нам позвонили, и мы сразу поехали себе их привезли. И перевезли на новое место жительства. Теперь я буду должна буду дождаться, чтобы они начали кушать, научить их опять-таки, так как они не умеют. Сейчас будем учить. Я он подошел. Вот так. Наверное, сниму сначала эту штучку. Вот я сняла и будем обучать. Давай. Малыши мой. О этой породе курей я рассказывала в прошлом ролике и больших курей показывала. Кто захочет, посмотрит мои ролики и все увидит. Вот начинаем кушать. Ай, некоторые мне за пальцы хватает. Ну, цыплята шустренькие. В прошлом году мы брали, ни один не сдох. В таких же условиях они жили. Вот этот как-то заснул Прикимаренный У него какие-то глазки накрашены Красивые цыплят. Под красной лампой Получается она не сильно греет Не, она греет хорошо Но ожогов не будет И ночью мы тоже Не выключаем эту лампу На месяц Я им буду давать Витамины Водичку растворять Вот они уже начали кушать некоторые. Хотя бы три цыпленка начнут кушать, потом все остальные тоже пойдут кушать. Я открыла сейчас кормушку, когда они чуть-чуть научатся, что там еда. Я приду этой сеточкой и закрою, потому что они лапочками будут все выгребать на землю, а мне это не совсем нужно. Вот такие наши цыплятки. О дальнейшем росте я буду снимать видео. Так как это крупное мясо и яичная порода курей, первый месяц я кормлю их вот таким кормом. Без штучных стимуляторов роста. Но я сомневаюсь, конечно. Ну, это называется стартовый корм. Для курей сочек мне дали. Может перепутали, я говорила, стартовый корм. Наверное, перепутали. Но я им дала, они уже кушают. Вместе с цыплятами я купила вот целый набор. Сейчас я вам покажу, чем надо выпаривать для выпайки их. Вот мне дали целую инструкцию. Первый день мы даем сахар. Идет 1 столовая ложка на литр воды комнатной температуры. Второй и пятый день мы даем антибиотик. Вот он шприценабротый. Называется... Сейчас не могу разобрать. А, трифлон шприценабротый. 1 миллилитр на литр воды. Здесь хватит нам на 5 дней, потому что она набрала... Сколько миллилитров? Второй, пятый день. Десять миллилитров она набрала, лишнее нам дала. Ну ничего, она сказала, можно давать курям, они тоже болеть не будут. Дальше. Шестой, десятый день мы даем витамины. Байкокс. Вот. Байкокс мы даем один... 2 миллилитра на литр воды. Вот. Я этим всем пользовалась в прошлом году, поэтому вам подробно читаю. 14-18 день нутрит. Нутрил, извините. Вот, порошочек такой. Нутрил тоже нужно разводить 1 чайная ложка на 10 литров воды. Если нужно меньше, то делим порошок пополам, пополам, пополам. И количество воды уменьшаем таким образом. И на 24-28 день, последний, бровофом. Вот новый новый препарат. Одна чайная ложечка на 3 литра воды. Вот конца последний день и этой всей выпайкой мы пропаиваем 28 дней после этого я даю им просто воду обыкновенную а с корма тоже стартовый корм мы даем им а потом после месячного как им месяц исполнится, начинаем постепенно вводить свои корма и переходим на свой корм. Пшеничка молотая, кукурузка и больше ничего не добавляем. Зеленые корма, где-то к двум месяцам начинаем им травочку резать, не раньше, потому что у них начинается расстройство желудка. И я не допускаю к этому, стараюсь. Все время держим их под лампой. Потом лампу просто повыше поднимаем, когда они немножко окрепнут. Первые три дня на таком расстоянии, потом повыше, повыше и повыше. Спасибо за внимание, следите за моими цыплятами, я вам все буду рассказывать и показывать. До свидания, подписывайтесь на мой канал.